из ханваря чтобы выполнить твою табу я только в зоте жить смогу забыть вообще не гляже до магазинов паранже твоя копах грядки в огороде а по периметру ров вроде а в нем вода и крокодилы нет что-то здесь не так мой милый я понимаю ты же гит Скажи, головка не болит И равновесие души Правее, друг мой, поспеши Американская, как видно, его замерила Фемида Ты белый с желтым спутал дом У Янки там давно дурдом. Вот тебе комната в подушках Не надо, дорогой военушек А вот смирительный костюм Торгуют им и гум и цум Россия так тебя любила, что шьет теперь их для дебилов. Забыл, наверное, ты, князек, что Титьку вымолить ты смог, она тебя усыновила. И сотни лет тебя хранила, когда ж ты голубь оперился? И в прессе пишут, что женился. Горем, свободы, демократий. Одна из них здесь пишет: кстати. Тобой в церкви не венчались, Зря папарацци старались, В сын Вале жен твоих узреть, Там можно детям посидеть. Включите срочно, Вкалите срочно ему дозу, Да можно матом, И в стихах, и прозой. Определите в одиночку, Лет так на двести, Триста, точка. мам мы твоим Не стали. Засим Свобода из Хинвали.